С приходом весны многие устраивают дома генеральную уборку, которая не ограничивается смахиванием накопившейся за зиму пыли. Люди усиленно избавляются от отслуживших свое бытовых предметов и прочего хлама. Дело это важно помнить, как правильно утилизировать различные отходы, не загрязняя при этом окружающую среду и не создавая лишних расходов. В Далгопольском управлении коммунального хозяйства отмечают, что именно на март и апрель обычно приходится увеличение объема вывезенных бытовых отходов. Последние наблюдения при этом показывают, что долгополучане стали активнее сортировать мусор, контейнеры для сортировочной упаковки. Текла и PET бутылок, установленные приблизительно в 100 местах города, заполняются быстрее. Их опустошают согласно графику, в том числе по праздничным и выходным дням. Жители частного сектора в свою очередь охотно используют возможность сдать отсортированные отходы, оставив их у дома, где мешки собирает специализированный транспорт. Сортировка помогает снизить расходы на обходоиствение бытовых отходов, а несознательная утилизация мусора и загрязнение окружающей среды, напротив, может обойтись весьма недешево. За нарушение правил обхозяйствования отходов выносится предупреждение или выписывается штраф для физических лиц от 70 до 1000 евро а для юридических лиц от 250 до 2800 евро чаще всего возникают вопросы по поводу утилизации крупных бытовых предметов например мебели электротехники и различных видов опасных отходов отсортированные а материалы годные для вторичной переработки а также мебель электротехнику люминесцентные лампы батарейки и аккумуляторы для да губичане могут совершенно бесплатно сдать на площадке в легенешках. автолюбители могут воспользоваться возможностью и безопасно для среды образом избавиться от моторных масел горючей смазочных материалов и что особенно актуально сейчас от старых покрышек. Информация о том, где и как можно утилизировать различные виды отходов, доступна на домашней странице соуправления ЛВ в разделе «Зеленый Daugupils», а также на странице оператора, обслуживающего территорию Daugupils, ЛВ. Сюжет подготовил владел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.